О а Chicken Police я узнал, когда готовил видео по Lost Crown. В твиттере Джонатана Бокса я наткнулся на рекламную запись об этой игре. Зашел в Steam, ознакомился с трейлером и добавил список желаемого. За пару дней до окончания монтажа крайнего большого обзора, мне на почту пришло уведомление, что Chicken Police релизнулась. Я был обрадовался, но вот цена проекта уже выходила за мой месячный лимит, который я и так превысил покупкой освещения и нового хромака. Но соблазн оказался слишком велик. Нуарный квест про антропоморфных животных в черно-белой цветовой палитре выглядел как нечто уникальное. И вы спросите меня, а хороша ли эта игра? Да, настолько, что вы сейчас смотрите видео по ней, а не по гексам. Который уже пройден, но мне надо переварить всю эту боль и посидеть поплакать в уголке. И первое что я хочу сказать ребят, если описание в одно предложение вас заинтересовало, то бегите на Steam или любой другой магазин на любой другой платформе, ибо игра вышла на всех актуальных консолях кроме некстгена. Покупайте игру и проходите самостоятельно. Проходится она буквально за 8 часов, это при условии, если вы будете, как я, максимально тыкать мышкой во все доступные предметы и захотите подробно изучить лор игры. В данном видео будут спойлеры, которые, впрочем, я вынесу в отдельный блок. Всех остальных я приветствую, дорогие мои господа-товарищи, на связи Каннибальский, и сегодня мы поговорим про Chicken Police. Впервые в жизни я играю за петуха. <laughs> Наш главный герой Сантино Перриелэнд, или просто Сонни, как и в любом другом нуар-детективе алкаш, от которого ушла жена, коп в отставке, которому до пенсии остался ровно 121 день. Каждый раз он грозится себе, что начнет новую жизнь, напишет свой собственный роман, отправится в кругосветное путешествие по дикой природе и обязательно просит пить. Я завтра прошу пить вот свет. И вот его обычная серая жизнь нарушается визитом некой Лани по имени Дебора. К Соне она пришла по поручению своей нанимательницы Наташи Кашенко. В последнее время ей начали приходить угрозы в письменном виде. Сама Дебора не может нам ничего толком объяснить и настаивает на том, чтобы мы встретились с мисс Кашенко лично. Сони не в восторге от мысли впутываться в очередную авантюру, тем более, что Наташа является тянучкой местного авторитета, крыса Ибна Уэслера, который управляет почти всеми темными делишками в когте в вилле. Тогда Дебора передает нам письмо, в котором бывшая жена Сони просит помочь Наташе что застает Сони врасплох, ибо она уже лет 5 как ушла от него забрав с собой их общую дочь. Начало игры практически кидает нас в местный сюжет, и я должен сказать, что завязка отличная, и на протяжении всей игры события развиваются стремительно. Плюс в каждом кадре, в каждой строчке диалога ощущается особенная любовь к жанру. Все стандартные клише нуар-детективов здесь обыгрываются на очень высоком уровне, начиная от стандартных «Бывший коп» или «Коп в отставке, которому остался один день до пенсии», «Роковая красотка» в исполнении Натальи Кашенко, «Одна ночь, одно дело». В этом видео я не собираюсь разбирать все отсылки к культуре 40-х годов. Лучшие и качественнее меня это сделают другие обзорщики, если, конечно, они вообще узнают о существовании этой игры, ибо продажи на Steam у нее довольно скромные. Что-то я опять о грустном. Итак, Sony не собирается подставлять свой гребешок в одну клаху, так что ему точно необходима помощь его напарника, точнее бывшего напарника Марти Макчикина. Сони и Марти проработали в полиции вместе 9 лет. За это время они повидали некоторое дерьмо. Например, чего стоит только дело, когда домой к хозяйке одного из магазинов пришел волк и сожрал семерых ее детей. Потом труп волка нашли в магазине козы. Его тело было вспорото, а живот набит камнями. Сони и Марти две живые легенды когти в Вилле, так называемые пернатые копы. Они прославились на одном очень мутном деле, связанном с расчлененкой и хищничеством, и попали на первые полосы газет. После чего о них одна писательница написала целую серию рассказов. Сам Сони ненавидит эти рассказы, ибо большинство из них основаны на откровенной лжи и сильно приукрашивают суровую действительность. И вроде бы Сони и Марти хорошие друзья, но не все так просто, ведь когда они виделись последний раз, они пытались убить друг друга но прибыв в участок и поговорив с Марти, бывшие напарники быстро находят общий язык, тем более Сони говорит, что он сам виноват в том, что Марти подстрелил его из шатгана. И вот на химии между этими двумя персонажами и строится львиная доля всего очарования игры. Сони и Марти действительно настоящие друзья, они принимают друг друга со всеми своими недостатками, но при этом никогда не упустят возможности подъебать друг друга. Марти тот еще ловелас, который пытается закадрить каждую особь женского пола. И при этом он встречается с хищницей, которая, как постоянно напоминает ему Сони, в два счета откусит ему голову. К тому же он просто повернут на пушках, до такой степени, что дает им имена. И вот пернатые копы снова вместе и готовы к приключениям. Во вступлении я, наверное, погорячился назвав Chicken Police квестом. Все-таки игра гораздо ближе к визуальным новеллам. По большей степени мы будем разговаривать с другими персонажами. Нет-нет, даже не разговаривать, а слушать диалоги различных персонажей. Ведь в обычном режиме мы никак не можем повлиять на ход диалога. И персонажи крайне разговорчивы. Сони и Марти готовы обсудить вообще все. От герба когти в вилле в полицейском участке и плаката с рекламой царь клуба, до вон той рыжей лисички в обтягивающем платье. И можно похвалить сценариста, ведь он здесь оторвался по полной. Центральный сюжет игры не то чтобы захватывающий, но довольно интересный. Диалоги занятные и пестрят юмором. И повсюду можно узнать кусочки лора, которые придают миру игры глубины в пару марианских впадин. Плюс ко всему все диалоги озвучены просто потрясающе. Актеры и режиссер звукозаписи проделали огромную работу. Каждый голос передает все отличительные черты того или иного персонажа. Пугливый кролик постоянно заикается. Комодский варан характерно растягивает шипящие, а кошки ласковым нежным голосом мурлычат свои реплики. О лоре и центральном сюжете игры мы подробно поговорим в блоке спойлеров, а пока я хочу сосредоточиться на геймплее. Как я уже сказал, Chicken Police это скорее военка, чем квест, но со своими интересными вкраплениями. В игре есть система допросов, которая, мое почтение, выполнена на достойном уровне. После того, как мы проведем с персонажем несколько бесед и зададим все возможные вопросы, игра предложит нам допросить его. Сделать это можно не со всеми, а только с теми животными, которые предложат нам сюжет. Перед началом допроса Сони выскажет свое мнение о персонаже, а также отметит его особенности. Некоторые пугливы, другие скрытные, какие-то уверенные и во время допроса нам нужно фокусироваться на этих особенностях. Стоит очень тщательно выбирать реплики вопросов, чтобы персонаж расслабился по ходу разговора и предоставил как можно больше информации. Также во время допроса мы будем открывать дополнительные черты характера персонажа, что позволит нам более грамотно формулировать вопросы. В ходе беседы нам следует обращать внимание вот на этот ползунок, детективометр. Он указывает нам на то, как удачно мы выбираем фокус беседы и его следует держать в плюсе. Я не знаю, можно ли завалить допрос и лишиться каких-то ценных сведений, но я думаю, что скорее всего нет. Вполне вероятно, неудачный допрос просто лишит нас некоторых строчек местного кодекса. Лично я ни разу не получил за допрос меньше 4 звезд. Вообще, вся эта система допросов сильно напоминает аналогичную систему из L.A. нуар Разве что здесь она ощущается более интересной, как это ни странно. Здесь тоже надо понимать, кто лжет, а кто говорит правду. И понять это можно только по интонации голоса собеседника и по найденным уликам, которые могут противоречить словам животного. После того, как мы соберем информацию, нас ждет следующий элемент игрового процесса ⁇ расследование. Данный элемент призван для проверки того, правильно ли игрок интерпретирует полученные данные и можно ли продолжать ход сюжета. Здесь мы сопоставляем полученные улики и факты, протягивая логические нити. Игра опять-таки не дает нам сделать ложные выводы. Должен признать, решение интересное, но реализация простая. Хотя для визуальной новеллы такого уровня проработки более чем достаточно. Ну и давайте поговорим про более мелкие аспекты геймплея. Стрельба. Ну, тут вообще все просто, перед нами обычный тир, где мы должны считать патроны, стрелять и прятаться в укрытиях, легко, просто и забавно. И последний элемент, головоломки. Здесь их всего две штуки и их решение не особо сложное. Давайте будем честны, в плане геймплея игра очень проста, но довольно глупо требовать от ВНки какие-то сложные игровые механики с РПГ элементами и прочей ерундой которую некоторые разрабы пытаются впихнуть в свои бесконечные модификации не менее бесконечного лета. Здесь же некоторые элементы геймплея скорее призваны разбавить привычный ход игры, почти как в The Lost Crown, и дать игроку время перевести дух и переварить полученную информацию. Итак, господа, это ваш последний шанс избежать спойлеров. Считаю до трех. Раз... 2-3. После встречи с Марти игра предложит нам отправиться в несколько мест. Если пойдем в царь-клуб, то мы продолжим основную сюжетную ветку, но игра перед подобными локациями всегда будет предлагать нам парочку временных экранов, где мы сможем получить дополнительную информацию. Я решил отправиться в Скокдок, местная забегаловка, которой заведует енот Зип. Когда-то он мутил дела вместе с Ибном Уэслером, так что вполне вероятно он может что-то знать о его тянучке Наташе. Зип говорит, что Наташа появилась в клубе еще в те времена, когда он назывался миллионы и работала там певицей. Уэслер влюбился в нее, да так, что подарил ей клуб, а она уже переименовала его в царь клуб. И как это ни странно, Ибн в последнее время очень сильно изменился. Передал все свои бандитские дела своему помощнику, а сам пытается уйти в легальный бизнес по производству мясозаменителей. И это первая интересная особенность местного лора. После мясной войны, которую развязали хищные виды, истребляя травоядных млекопитающих, ученые дикой природы разработали специальные мясозаменители. Они производятся искусственным способом и были призваны остановить хищничество на планете. Данный продукт остановил войну и позволил начать новую эру, когда все животные живут в гармонии. Правда, это породило забавные ситуации, когда не хищные животные могут есть продукты с мясным вкусом. Это то же самое, как если бы в нашем мире изобрели бы продукт со вкусом человеческого мяса, и любой желающий мог бы купить его в магазине. Например, напарник ГГ Марси сам любит покушать мясозаменители, а что Соня говорит ему, что когда-нибудь он застанет себя за поеданием своей ноги. Дальше мы отправляемся в Царь Клуб, где проводим допрос Ибна Уэслера и узнаем, что он не только крыса, но и вполне вероятно куколт. Ибо Наташа часто бывает одна в загородном доме без присмотра. Правда, Ибн верит, что она ни с кем никогда не не. Также он не придает особого значения тем угрозам, что ей поступают, ибо они не носят какого-то явного характера, а скорее смахивают на безобидные обзывалки. Правда, мне кажется, что гангстер уровня Уэстлера может скормить этого обидчика своим телохранителем, так что не такие уж они и безобидные. Потом игра презентует нам саму Наташу Лукашенко. Знаете, для кого-то песня присылы из третьего Ведьмака – лучшая ever. но лично я отдаю свое сердце Наташе Кошенко и нет, я не фурьёб. Просто сама песня и образ роковой красотки передан в игре просто, просто потрясающе и ты с первых кадров понимаешь, что она запросто может погубить жизнь Сонни. Кстати по поводу фуриёбства, в игре присутствуют эротические элементы этого явления, но в отличие от всем привычных картинок из интернета, здесь оно выглядит более менее приемлемо что ли. Знаете, я глядя на фури контент иногда думаю, что у людей, которые зюбят на него, из уретры должен вылазить радужный маршмел во время эякуляции. Уж слишком как-то приторно выглядят все эти художества. В Чикен Полис же все выглядит более чем достойно, и это явление не вызывает приступы рвоты. Наташа рассказывает нам, что в последнее время ей стали приходить сообщения угрожающего характера, а если сказать проще, то кто-то в письменном виде постоянно называет ее шлюхой, и она просит выяснить, кто это делает и зачем. Более подробно она все расскажет нам в своем коттедже. Еще в Царь-клубе мы встретим старого знакомого Сони, Ястреба Филмара, который работает частным детективом. Вначале он хотел взяться за дело Наташи, но после того, как нашел одну улику, решил соскочить. Улика это клочок бумаги с именами самых влиятельных животных когти в Вилле. Некоторые из них даже входят в совет 12 Коктевиль — это город государства, во главе которого стоит король, но вся реальная власть находится в руках совета 12, в который входят местные олигархи. Именно они и разрабатывают все законы, заведуют судебной исполнительной властью и всеми остальными государственными областями. В общем дело принимает серьезный оборот, который становится еще более серьезным, когда в коттедже Уэслера мы находим труп Деборы. Лани, что приходило в дом Сони в начале игры. На стенах дома огромными красными буквами красуется слово «шлюха». В сумке покойный мы находим занятный флайер какого-то злачного места. Еще решаем головоломку с камином, на который я хочу остановиться подробней. Нам необходимо подобрать пароль из нескольких символов животных. Решение мы можем найти в полицейском участке на гербе Когтеввилле, на котором изображены аист, лев, баран и лис. Именно эти виды приняли активное участие в основании Когтев Вилле как независимого города-государства, но есть нюанс. Помимо них немалую роль в этом сыграли рептилии и насекомые, но их на гербе нет. Если рептилии живут в городе вполне себе неплохо, занимают важные должности, ведут бизнес, то вот насекомых со временем изолировали от общества. Почти в центре Когтевилля высится огромный улей, который представляет из себя самый настоящий 13 район. Плюс многих насекомых отказываются обслуживать в местных заведениях и их права ущемляются всеми госструктурами. Короче, Insect Lives Matter. После мы возвращаемся в дом главного героя. Кстати, живет он в номере старого закрытого отеля, который достался по наследству его старому знакомому кролику Льюису. Он большой фанат пернатых копов и готов помочь героям в любых просьбах. Он вращается в высших кругах, так что он сразу говорит нам, что флайер, который мы нашли, это клубная карта Знойного Нила, борделя, куда сам Льюис частенько наведывается. Им заведует мадам Зайвас старая крокодилица, которая в свое время после эпидемии птичьего гриппа превратила один из инкубационных домов в бордель, а всех наседок в ночных бабочек. После допроса мы выясним, что оказывается мадам Заева знает Наташу Кашенко очень хорошо. Она подобрала ее еще ребенком. Наташа бежала из-за границы и, вполне вероятно, она член расстрелянной царской семьи. После она работала экскортницей в Знойном Ниле, где ее встретил Ибн Уэслер, полюбил и забрал работать певицей в миллионы. После того, как мадам Зайвас отлучится по делам, мы проникнем в тайную комнату борделя, где обнаружим. Первое. Зайвас до сих пор промышляет шпионской деятельностью. Второе. Список имен, что дал нам Филмар, вырван из книги, в которой записывались клиенты Знойного Нила и кто их обслуживал. Третье, число куколдов множится, оказывается жена Сони тоже работала в Знойном Ниле. Потом главных героев рубают, они спасаются с тонущего и одновременно горящего корабля и отправляются к старому филину Бубо, чтобы залатать свои раны. Буба говорит нам, что за несколько часов до нас к нему приходили головорезы Ослера, которых Буба тоже зашил, и он услышал, как они говорили о том, что Ибн отдал приказ устранить крысу. Крысу не в прямом смысле, а в переносном. Крота, ну, блять, того, кто сливает информацию на сторону. Этой крысой оказывается Зип. Едем в Скок -док. Самого Зипа там уже нет, аист-репортер, который прославился своими статьями о пернатых копах, говорит, что Зип решил сдаться полиции. Обыскиваем забегаловку и находим браслет с каким-то номером. Потом едем в полицейский участок и допрашиваем Зипа. Он говорит, что недавно к нему обратился Уэслер с просьбой избавиться от тела. Он отнес мешок с трупом в район ули, где насекомые в считанные часы сожрали все улики, кроме одной. Браслет, что выпал из мешка, а Зи решил на всякий случай его оставить. И видимо теперь Ибн устраняет всех потенциальных свидетелей этого дела. Филин Бубо говорит нам, что такие браслеты носят пациенты психиатрических клиник, а в Когте Вилли есть только одно подобное заведение. Также Бубу говорит нам, что оказывается у Ибна есть брат-близнец Альберт Уэслер, и он лежит в этой самой психбольнице. Самые наблюдательные зрители, наверное, уже поняли главный твист игры. Едем в психушку, где узнаем, что Альберт Уэслер пропал. Семья Уэслеров привезла Альберта в психолечебницу после ужасного события. Альберт Уэслер убил свою родную мать. Оказывается, у него наблюдалось раздвоение личности. Одна его часть была талантливым романтичным художником, другая безжалостным убийцей. Альберт был необычным пациентом. Он был даже не столько пленником, сколько гостем больницы. Ибон любил своего брата и периодически забирал на день-два в город, чтобы брат развеялся. После очередного такого выхода в свет Альберта привезли с отрезанным языком и сломанными пальцами. Он безумно страдал, пытался писать и рисовать, но у него ничего не получалось. А потом он пропал. Итак... Развязка. Альберт Уэслер был талантливым художником, поэтому Ибн брал его в город, чтобы он нарисовал картину Наташи. Одну из его работ мы уже видели в номере Царь Клуба, еще одна висит в загородном доме Уэслера. Пока Альберт работал над полотном, он без памяти влюбился в Наташу и решил, что будет с ней несмотря ни на что, поэтому он отрезал язык брата переломал ему пальцы и кинул в камеру психушки, а потом убил его окончательно. Азиб оттащил тело в район Улья. М -м -м, действительно жуткая история. Едем в загородный дом, допрашиваем Альберта, тот доказывает нам, что кукух у него поехала окончательно и бесповоротно. Он утверждает, что он и Альберт, и Ибн одновременно. Альберт любит Наташу всей душой, а Ибн ненавидит за то, что она мутит не с ним и шлет ей угрозы. В конце концов от пули в голову главных героев спасает сама Наташа, которая убивает Альберта. Полис довольно интересный проект. Самое простое его описание это Зверополис, который поднимает очень серьезные темы: геноцид, расизм, неравноправие, ущемление прав меньшинств и многие другие. Только делает он это все крайне аккуратно и не тыкает нам этим в лицо. Я очень надеюсь, что Wild Gentleman возьмется за сиквел и продолжит историю пернатых копов, ибо местный лор дает все предпосылки для этого. Лично я очень хотел бы побывать в районе Улья и своими глазами увидеть, что там творится. Хотелось, чтобы авторы игры расширили сегменты с тиром, от простой перестрелки и стащик до полноценных уровней. Еще хотелось бы увидеть в продолжении систему перекрестного допроса, например, когда Sony и Марти одновременно допрашивают персонажа. Или сразу двух персонажей по отдельности, сопоставляя их показания и загоняя одного из них в логическую ловушку. Возможности для развития серии просто огромные. Но вот что в игре уже на высоте, так это озвучка и музыка. О, как же хороша местная музыка! Приятный джаз с прямиком из сороковых погружающий в атмосферу игры всего тебя без остатка. Также в игре очень хорош звук самого города, который дает понять, что ему, в принципе, абсолютно-то насрать на Сони и Марте. И даже если сегодня ночью они умрут от передозировки свинца в теле, то он продолжит свою жизнь так, как будто ничего и не произошло. И я настоятельно рекомендую всем ознакомиться с этой игрой. 450 рублей, конечно, довольно ощутимая сумма, особенно в регионах, но как бы есть и другие способы, которых вы знаете гораздо лучше меня. Я как бы призываю занести все-таки разрабам копеечку, если игра вам понравится. Так, глядишь, мы и получим новую самобытную серию визуальных новелл о приключениях пернатых копов. А на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр, помните про подписки, дизлайки и всем. Пока.